Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и я начал прокачивать новую веточку ПТ-шек и, соответственно, решил снять обзор на те машинки, которые я уже открыл. Я, к сожалению, не имею такого количества свободки, чтобы прям до 10 уровня доскакать и все показать. Поэтому сегодня сделаем обзорчик на то, что у меня по силам получилось открыть, а именно на Semivente M41. Что собой машинка представляет? ПТ-шка. ПТ-шка вполне себе таким заурядная. На меня она никакого впечатления, честно говоря, не произвела. Сразу обозначу. Я играю не в топовой комплектации, потому что я посчитал, что мне и без свободки э, все равно необходимо будет, точнее до свободки, мне необходимо добавить в районе 370 тысяч, чтобы дойти до 10 уровня. Поэтому тратить э, опыт, зарабатываемый на машине, на то, чтобы делать ее лучше, чтобы потом перейти на уровень выше, я решил не заниматься этим. И пройтись исключительно по тем а, видам оборудования, которые необходимы для открытия техники Вот как видите, все что я открывал, и точно так же я и дальше пойду, открыл себе пушку Ну и соответственно дальше буду 118к набивать на восьмерку, чем тратить это все сюда Что могу сказать вам про пятый уровень, то есть про старт Броня у него, ну я бы сказал, отсутствует, то есть вот сюда вот вполне спокойно вас прошибают, а уж тем более ребята, которые старше по уровню, ну прям вообще без печали. Одноклассники могут там еще прошивать, вот здесь полоска такая есть, короче говоря, я бы сказал, что броней эта машинка не страдает, в кавычках говоря, что собой представляет орудие. Орудие собой представляет по времени сведения по разбросу. Обязательно заценим сейчас в катке непосредственно в бою. По урону для пятого уровня полтора косаря. Вроде бы как бы и неплохо. 160 единиц альфы. Пробитие, я бы сказал, на грани. Вот прям совсем на грани. Угол склонения вниз минус 7. Вроде бы он должен быть нормальный. Но мне в игре все-таки немножко не хватило. Давайте заедем сейчас в каточку. Посмотрим, как катается Самовенте М41 в рандо доме сейчас, ну и соответственно поймем с этого насколько сложно будет выкатать вам шестой уровень и подняться на один левел выше. На данный момент с учетом того, что ветку только ввели, запрыгивать в бой честно говоря очень сложно, мест мало, как вы видите птшек 160, но тут даже тяжей я бы сказал только что меньше было Чем ПТшек Поэтому как бы и сложно по времени И честно говоря дискомфортно В таких условиях выкатывать ветку Кому не горит, кому не чешется Лучше обождите деньков Эндек 3 или 5 И соответственно в дальнейшем будет все гораздо проще Рандому устаканиться, успокоится Все пройдут через эти левелы Кто хотел, ну и дальше вы себе Спокойненько будете заходить в бои Без приключений Пользуясь случаем хочу попросить каждого из вас Обратите внимание на то, что 75% зрителей моего канала смотрят видео на постоянной основе, то есть вам нравятся мои видео. И в то же время вы не подписываетесь на мой канал. Для вас эта подписка ничего не значит, поэтому вы скорее всего и не отдаете этому ну, должного значения. Для меня же ваша подписка это возможность конкурировать на... В просторах YouTube с мастодонтами которые этот YouTube просто таки оккупировали своими видосами и своими каналами поэтому ребятки если вам не сложно и вам нравятся мои видео обязательно подписывайтесь на мой канал ну и соответственно продолжайте смотреть мои видосы я буду обязательно вас радовать все новыми и новыми честными обзорами на танки средними руками и на товары в магазине без шелухи и каких либо прикрас на данный момент продолжаем ждать захода в бой я сейчас по Пытаюсь еще раз. Я не знаю, правда, изменит это что-то или не изменит. Попаду, не попаду. В конце концов, давайте возьмем просто музыкальную паузу. Итак, друзья мои, простите за долгое ожидание, поверьте, это не от меня зависит, если бы от меня зависело, я бы с первой секунды в боях уже сидел. Но таков сейчас рандом, потому что все начали качать эту веточку, и понятное дело, что балансер должен попытаться хоть как-то разбросать команды. Ну а когда у вас ПТ-шек больше, чем всех остальных танков, согласитесь, довольно сложно. Что собой представляет машинка по подвижности? По подвижности машинка, напомню, на базовых гуслях, на базовом двигателе, в принципе, едет. Я не могу сказать, что у нее прям нет подвижности. Это, конечно, не ракета, но передвигаться можно. И в целом, ей достаточно. Я не могу сказать, что я страдал, когда играл на ней именно от скорости движения. Что по сведению? Сведение как-то вот у всей ветки реально какое-то очень долгое. Вот я добрался сейчас до седьмого уровня, и для меня сведение это стало вот прям, ну, самой большой-большой бедой. Даже не подвижность, даже не броня посредственная местами, а именно вот э, время сведения орудия. Потому что с таким временем сведения отыгрывать просто в край сложно. Вот, ну, прям совсем-совсем. Откатывается назад и вот как-то так разворачивается, да, когда назад сдаешь. Довольно бодренько. Мне, честно говоря, нравится. По тому, насколько орудие точное, я не могу высказать каких-то претензий. Если не считать, сколько сил необходимо и нервов для того, чтобы свестись, то после сведения вы, в принципе, довольно точно отбрасываете. То есть сказать, что орудие косое, конкретно на данной машине, я не могу. Я имею в виду топовое орудие. Скажу откровенно, базовое орудие я даже не играл. Я играл на топе и, соответственно, топ сейчас орудие и показываю. Так, вот еще один товарищ, такой же, как мы. Как вы видите, даже для самого себя брони нет. И вот то, что ко мне сейчас прилетело с непробитием, это исключительно вот рандомный такой рикошетик, как я его люблю называть. Это явно не вот... Прям на постоянку, да? Как говорится. Так, отходим назад немножко. Как только сейчас мы джай там разберется с товарищем, мне станет здесь совсем худо. Ну покажи еще немножечко себя, для того, чтобы, блин, к тебе... А тебя успели добрать. Просто прелесть. А я добрать не успел. Посадили меня на гуслю, но бой как сыгрался, так сыгрался. Будьте готовы к тому, что вы точно так же будете на данной машине отыгрывать, если планируете переходить на левел выше. Ну что, досматриваем этот бой, смотрим на другого Самуэнте и запрыгиваем во вторую катку для того, чтобы объективно посмотреть на машину в бою. Итак, друзья, за вот такой вот бой, практически типичный для этой машины, по крайней мере, по моему опыту, я получил фиг да нифига опыта с учетом того, что проиграл, и в нашей команде по урону я, ну вот в средничке, да, заметьте, что еще один тоже в средничке, а один действительно красавчик накидал мама не горюй. Ну, скорее всего, ему повезло где-то с игровой позиции или больше фартило попадать, ну, либо в него меньше попадали и целились. Так или иначе, вот так вот машинка играется практически из боя в бой. И будем говорить откровенно, хорошо это или плохо, я не знаю. Есть машинки на пятом уровне в виде ПТ-шек, я имею в виду более годные. С этим особо не поспоришь. То, что необходимо действительно ответить, ну, отметить в М41, это то, что альфа, альфа для своего уровня действительно достойны. То есть ты не страдаешь от недостатка альфы, это уже хотя бы что-то. Но вот все остальные игровые моменты по ПТшке, они все-таки заставляют немножко понапрягаться. И честно говоря, когда я начал качать эту ветку, да, когда она появилась, и, соответственно, взял эту машину первый раз в руки, я почему-то вот воодушевленный такой был и ожидал, что прямо сейчас я заеду, да как своим точным орудием начну всем накидывать супер высоким пробитием, что все прям плакать начнут. А нет. И, наверное, это правильно, потому что если каждая ветка будет лучше, чем предыдущая, то, соответственно, играть будут только на этой ветке, а предыдущие будут морально устаревать. Здесь же сейчас разработчики, мне кажется, с танчиком пятого уровня поступили абсолютно честно и благородно. Они не наделили его какими-то имбовыми показателями, для того, чтобы он прям с лету не начал выпячиваться из общего строя техники на этом уровне. Поэтому в целом, ребят, ожидать, что вы получите какой-то уникальный танк на пятом уровне, нет, абсолютно ничего уникального, обычная проходная машина, может у кого-то ради коллекции, ради интереса останется в ангаре, не знаю, у меня однозначно не останется, я продам эту машину как только так сразу, ну просто потому что мне она, честно говоря, не сильно понравилась. Что касается сложности выкатать, да, то есть э, пройти на левел выше, я вам скажу откровенно, с учетом даже всех э, недостатков по данной машине, с учетом того, сколько вам необходимо набрать опыта для того, чтобы подняться на уровень выше, в целом вам не понадобится свободка для того, чтобы это сделать, если вы никуда не торопитесь. Я добавил свободки, я открыл, за свободку. По одной простой причине, потому что у меня есть жажда как можно быстрее открыть 10 левел. Ну и, соответственно, я готов был потратить свою свободку на это. Ну а что касается, если не торопиться, то вполне спокойно будете катать вот так от боя к бою. И, в принципе, за какие-то там несколько десятков боев, вы вполне спокойно откроете себе следующий уровень и будет вам счастье. Поэтому не готовьтесь к тому, что прям обязательно надо будет свободку сливать. Не прям совсем унылая машина. Играть можно, отыгрывать получается. Иногда вот эти рандомные рикошеты радуют. Точность орудия, опять-таки, с рандомным попаданием, без полного сведения, тоже не может не радовать. Короче говоря, я бы сказал, что, несмотря на все ее минусы, машинка все-таки позитивная. Не выдающаяся, но однозначно не унылая и не совсем туфтовая. Просто обычная, нормальная, играбельная машина, абсолютно проходная. Как она будет играться в ваших руках, это уже зависит, безусловно, от вас. От ваших способностей, от ваших умений, ну и, соответственно, от того, насколько усердно вы будете изучать, Данную машину в боях Я имею ввиду Насколько скрупулезно к этому процессу Отнесетесь Я же отнесся к этому процессу Просто пройти на следующий уровень Поэтому озвучиваю свое мнение Не покатав на ней 20-30-100 боев Но пару десятков своих я откатал Ну и соответственно Для себя понял, что в ангаре она у меня Оставаться однозначно не будет Так, ну что, попробуем затащить, не знаю, правда получится или нет, у меня нет ремки. Добрали, товарища. и на том большое спасибо, как говорится. Так, ну что, ремкаемся, ремка вернулась, погнали, шансы есть, шансы неплохие. Ба-а-а! Даже доехать не успел. Победа, ребят, чистой воды. Ну что, посмотрим по результатам этого боя, что получилось у нас накидать. Соответственно, сколько приблизительно опыта нам за это дадут. Ну и с этого будем понимать, сложно ли перейти на следующий уровень. Значит, смотрите. Грубо говоря, 1000 урона. Да? Знак классности третьей серии. не обращаем внимания, танчик только начали играть в рандоме. Нам дали вот кредитики, да, это уже хорошо. И в нашей команде мы заняли... Сейчас, секундочку. По кредитам давайте сначала разберемся. Значит, по кредитикам вот инфа вам есть. да? 1304 с учетом према. Без учета према, боевого опыта, с учетом там всего, что активировано у меня было. 870. активировано у меня, насколько я помню, особо-то ничего и нет. У меня бустеры отключены. Значит, тогда чистый доходняк. Да. И что касается, ребят, по тому... Что мы заняли в команде по урону? Значит, смотрите, в команде по урону мы заняли первое место в этом бою. Но опять 990 урона, не 1400, как у того товарища на предыдущей катке. А у этого товарища получилось настрелять. То есть, скорее всего, к машинке просто нашли больше подхода, чем я. Ну и, как я уже говорил, более скрупулезно отнеслись к данному вопросу. За себя могу сказать следующее, я прошел за свободку, но вам не рекомендую, вы вполне спокойно сможете пройти М41 и без использования свободного опыта, чего я вам и желаю. На данный момент у меня все, это был абсолютно честный обзорчик на данную пт-шку. катать или не катать решать вам, ровно как и подписываться или не подписываться на канал, но если вы все-таки за честные обзоры, то милости просим по желтому шильнику в правом нижнем углу. Всех благ, всего хорошего вам мира и спокойствия.